Так, приветствую вас, друзья! На связи Евгений Ванин. Продолжаю рассказывать о компании WebTransfer. Сегодня я вам расскажу, как здесь заработать без вложений собственных средств, и также покажу, как отсюда выводятся деньги. Все очень легко и быстро. Если вы здесь еще не зарегистрированы, ссылочка находится внизу. Регистрация происходит очень легко, вот в этом углу у вас будут несколько кнопок социальных сетей вы нажимаете на эту кнопочку на одну из социальных сетей которые вы зарегистрированы и в принципе все регистрация прошла то есть ничего заполнять здесь не надо далее вы просто заходите уже в свой кабинет и в разделе настройки переходите сюда в раздел настройки подтверждаете свой номер телефона обязательно да если вы не подтвердите то вы не сможете дальше здесь зарабатывать деньги далее вам нужно будет загрузить конечно паспорт но это не обязательно делать прям сразу же да то есть вы можете начать здесь зарабатывать а потом уже загрузить все оставшиеся документы самое главное это подтвердить свой аккаунт введя номер телефона и подтвердив его вам придет смс и в принципе все произойдет авторизация что делать дальше да то есть как здесь зарабатывать без вложений как только вы зарегистрируетесь компания выдаст вам на ваш кошелек 50 долларов эти средства конечно же не принадлежат вам да но вы можете их вложить и заработать на этом первые свои деньги пусть даже и небольшие с этих небольших денег вы сможете и дальше продолжить зарабатывать я вам сейчас объясню как когда у вас появится 50 долларов на кошельке подарочных, вы заходите во вкладку «вложить», нажимаете кнопочку «вложить», и здесь у вас также будет стоять сумма 50 долларов. Я могу больше вложить, да? Вот. но у вас будет стоять сумма 50 долларов, будет стоять функция только гарант, да? потому что по-другому вы выдать не сможете. Вы выбираете срок обязательно на 10 дней это максимальный срок который вы можете на который вы можете выдать вот эту вот сумму 50 долларов и выставляете процент в сутки 1,4, не ниже да то есть ниже нельзя и выше в принципе не рекомендую потому что очень долго будет висеть ваш, ваша заявка на выдачу этого займа могут и не взять в принципе да так быстро а под 1,4 процента очень охотно люди берут, то есть очень быстро и в принципе вы тут же начнете зарабатывать, что произойдет через 10 дней то есть ваш займ, по сути вот эти вот 50 долларов, да, которые вам компания дала, это займ беспроцентный, который вам выдается на 10 дней компания его забирает, вы получаете прибыль 7 долларов, так как стоит опция гарант, половину от этой выручки вы отдаете компании обратно, да, то есть за то что Используйте эту функцию гарант. То есть она, эта функция она гарантирует, если заемщик не вернет средства вовремя, компания гасит этот кредит из э, гарантийного фонда. В принципе, при дальнейших инвестициях да, вы также ставьте обязательно эту галочку поле гарант. Итак, у вас останется 3,5 доллара. Здесь вот будет на кошельке 3,5 доллара через 10 дней. Что вам делать дальше? Да, то есть если вы не хотите класть свои собственные средства вы можете также вот эти три с половиной доллара использовать для выдачи микрозайма только каким образом вам нужно будет зайти в раздел кредит на арбитраж вот эта кнопка красная вы заходите сюда нажимаете на нее и здесь ну, мне доступна сумма сейчас 850 долларов, то есть мне могут дать. Да? У вас будет опять стоять сумма 50 долларов. Берете эту сумму на максимальный срок уже 30 дней. И также у вас будет стоять 0,5% в сутки. Отправляете запрос. Вам выдают эту сумму 50 долларов. Она у вас опять появляется на кошельке. То есть у вас по идее на кошельке будет уже 53,5 доллара. Что делать дальше? Вы опять входите во вкладку ⁇ Вложить эти средства ⁇ и выдаете уже кредит, вот этот кредит, также под 1,4% в сутки, но уже не на 10 дней, а на 29 дней. Для чего? Почему не на 30, чтобы успеть вернуть этот займ? Потому что бывает иногда висит кредит, и его никто не берет в течение суток. Лучше перестраховаться и выдать этот займ на 29 дней. Также с опцией гарант обязательно. Что произойдет? Вы заработаете уже не, не 3,5 доллара, да, а больше. Примерно вы сможете заработать около 20 долларов за эти 29 дней. И соответственно у вас на кошельке уже будет не 3,5 доллара, да, как лежало до этого, а 20, ну, где-то 20-22 доллара возможно, где-то так. На эти деньги вы опять же что делаете? Опять берете кредит на арбитраж на 30 дней и опять вы эти средства. Через пару месяцев у вас уже будет достаточно средств, да, чтобы брать кредит на арбитраж уже не 50 долларов, да, а 200, 300, либо 400 долларов. И, соответственно, вы сможете уже более-менее нормально зарабатывать денег без вложений. Вот и вся, в принципе, схема заработка, и вы не потратите ни копейки своих собственных средств. Теперь давайте я вам покажу, как деньги отсюда выводятся. Я захожу в свой кошелек. У меня сейчас здесь накопилось 174 доллара. И э, вы видите то, что мне сегодня вот начислялось партнерское вознаграждение да, 19 числа. Э, вот они, да. то есть, Если вы будете развивать еще и партнерку, вы сможете зарабатывать и на партнерских вознаграждениях. Итак, давайте сделаем вывод средств. Я нажимаю на кнопочку «Вывести». Вас перекидывает на следующую страницу. И здесь вы вводите ту сумму, которая у вас доступна к выводу. У меня на данный момент 174 доллара. Я ее ввожу. Если, допустим, выбрать какую-то систему, я выбираю Payer, например, да, то комиссия на вывод у меня 0 долларов. Если я выбираю, допустим, Виза или MasterCard, то комиссия на вывод составит 8 долларов 84 цента. Да? Поэтому надо это учитывать и, соответственно, указывать здесь сумму с учетом вот этой вот комиссии. Допустим, на Kiwi 3.48. На PayPal. Так вот, да. То есть комиссия идет на WebMoney 6.09. Поэтому я выбираю Payer. Но все равно ставлю галочку Ускорить перевод. То есть ускорить вывод средств. И не обязательно эти средства поступят мне, соответственно, на payer. Да, то есть они могут прийти и на Kiwi, и на какой-то другой кошелек. Поэтому это все будет видно в отчетах. Все, мы указали сумму. Указали кошелек, желательный для вывода. Я поставил еще галочку Быстрый перевод, точнее, вывод средств. И нажимаю кнопку Оформить. Все, заявка принята сейчас мы закроем это окошко всплывающее. и как вы видите у меня здесь появилась еще одна сумма которая мне доступна к выводу это 115 долларов давайте мы ее также выведем Выбираем платежную систему PR. Также указываем вывод средств. И нажимаем «Оформить». По идее, мне должно прийти практически 290 долларов. Все. Остается теперь ждать, пока деньги поступят на баланс моего кошелька. Как только это произойдет, я сразу запишу видео итак друзья прошло менее часа и мы видим то что деньги уже вывелись было, было создано сегодня две заявки вот 19 числа как вы видите да, быстрый платеж вывод средств было выведено семьдесят 174 доллара и 115 долларов все комиссия за вывод и так далее. Все списано. Давайте перейдем на, теперь в кошелек Perfect Money. То есть они ко мне пришли на Perfect Money. Хотя я заказывал на Payer. Так как я указал, что быстрый перевод, компания сделала, чтобы перевод действительно был быстрым и послала деньги на ту платежную систему, на которую ей было более удобно и более быстро. Итак, мы видим два перевода на моем Perfect Money кошельке. Вот он, перевод 174 доллара. И 115 долларов все деньги пришли также мы видим 19 число все было очень быстро менее часа и вот так вот выводятся деньги с компании веб-трансфер на этом все на связи с вами был евгений ванин обязательно подписывайтесь на мой канал если у вас есть какие-то вопросы по компании задавайте их ниже в комментариях если еще не зарегистрированы в компании ссылочка также находится внизу